Здарова, чупики! Сегодня видеоролики я покажу вам, как я за 7 дней сделал 7 битов. Не считаю это каким-то суперским результатом, и я в принципе не битмейкер как таковой, но было интересно попробовать, это был интересный экспириенс, и давайте перейдем к битам. Так, вот наш первый бит, давайте послушаем его. лупчик вот такой вот который я обработал таким образом срезал низ добавил сус также вначале добавил half time и звучит он э, вот так также из инструментов еще есть э, вот такой ваншот shot В принципе все, ничего сложного, драмочка тоже вполне обычная. треповская, давайте послушаем. Здесь э, есть две партии хитов, одна в начале, и другая вступает позже. Мне понравилось, как это звучит, поэтому я решил так оставить. По обработкам здесь ничего особого, везде параметры, где вырезана низкая частота у всех, на всякий случай. И у это есть Valhalla Vintage Verb с такими настройками, микс немножко подкрутил. Есть всякие фиксы различные и Half Time в начале. мастере висит просто софт клипер на этом все перейдем к следующему биту так это наш второй бит давайте его послушаем Давайте разберемся. Первое, это пройдемся по инструментам. Только вот у нас колокольчик здесь на нем висит. Параметрик и Иисус. Следующий инструмент это у нас Электро X. Следующий инструмент это еще один вот такой вот колокольчик. В принципе, они играют такую же партию вместе, они вот так защищают. Следующий у нас это вот такой вот ПЭД. И последний инструмент, это вот такая гитарка из x Так, подрамки тут э, перкуссия, клеп, хай-хэт, все по стандарту. Потом идет кик э, с басом, кик с басом здесь тоже на сайдчейне, с басом тут вообще я всякие приколы устраивал, здесь параметрик, вот такой вот есть, потом стерео шейпер и фрути баланс, кик с басом звучат вот так. Дальше на мастере у меня софт клипер здесь Grosbeat, вкрутила фильтр и L3. Значит, l фильтр делает такое вот звучание. А Grosbeat вот здесь в конце. Давайте послушаем. переходим к следующему биту так вот на следующий биток он прям наверное самый простой давайте его послушаем вот это вот есть. Трамка тоже вполне стандартная. Давайте послушаем. Давайте к следующему Вот следующий бит, сразу запускаем Используется вот такой вот. Потом есть вот такая мелодия. Ну и драмка. есть вот такой реверс на T-808 и рис в принципе и все из из транзишенов я здесь сделал просто open head ничего сложного следующий проект Итак, пятый бит Которую я писал в 5. Пять... Нет, я писал в четверг, скорее всего, да, потому что в субботу был последний бит, и я начинал с воскресенье Давайте послушаем. <музыка> Здесь он довольно простой, здесь один луп на протяжении всей песни играет. И вот такая вот драма. последний бит. Он выглядит довольно обширным, но на самом деле здесь ничего сложного нету, давайте послушаем. I'm going to there. To... Посмотрим, в принципе, из чего он сделан. Первое это вот такая вот гитарка. Потом идет вот такой вот звук, тоже гитарка такая же, только перебор здесь. Место они изучают вот так. Следующий инструмент это у нас из экспанда. Такой пад, который еле слышно. Потом у нас идет еще один экспанд. И последний это Аналог Клаб это пианинка. Все, давайте послушаем драмку. Также здесь есть вот такой вот разговор, который я скачал с YouTube, бесплатный, нашел его и нарезал. Он дает такую атмосферу вначале, и есть э, вот такой небольшой переход, это погружение, он на мастере, вот так он работает. Вот и все в принципе, ничего сложного, все достаточно просто и давайте перейдем наконец-то к последнему биту. Так, это последний бит, давайте его послушаем. тоже ничего такого необычного. Первая у нас идет вот, это Analog Lab. потом вот такой аналог Lab. Дальше вот такой вот инструмент. И последний инструмент. В принципе, по мелодии все. Давайте послушаем драм. 708 open head, реверсный тоже open head, луп скрип кровати. Ну и в принципе все по обработкам. Здесь ничего такого, только вот кик с басом и Подрезал везде низкие частоты там, где они не нужны были во всех инструментах. И вначале начале тоже скачал вот такой вот саунд-эффект, где толпа разговаривала. Значит, что я могу сказать по поводу этого 8-дневного челленджа? Это круто, если у вас есть достаточно времени, но... Я, честно говоря, подзаебался. Вот так вот. Потому что я заканчивал делать биты, я ложился спать, я не высыпался, и это было очень грустно. Советую всем попробовать, это довольно интересный экспириенс, особенно если вы слушаете много разной музыки и вдохновляетесь различными жанрами. Все биты можете послушать у меня на Бетстарсе. И на этом-то, в принципе, все. Кому понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Теликс Лакарки.